Получается в Компании, не в сети Прошли полностью Первый эпизод Эпизод, да, эпизод Нью-Йорк пройден полностью Вот, сейчас мы с вами начинаем Второй эпизод Иерусалима Утечка мозгов Сейчас будем с вами выбирать А, тут только один женский персонаж Желаемый персонаж Это получается у нас Дина Мисхари или как она там? Незрахи. Класс у нее стрелок. <сélок> <сélок> <сélок> ну да, у нее он стрелок. Mm -hmm. ну, да давайте подумаем еще. Да я хочу выйти отсюда. Вот оружие, что я могу здесь сделать? Ничего. Вот именно. Поэтому сейчас мы с вами, наверное, зайдем в класс. Стрелок и купим. <coughs> mm -hmm. Блин, я ничего не хочу брать сейчас. Потом как-нибудь возьмем. Но, точка... Но точно не сейчас, и я до сих пор болею. Сорян. Э, начинаем. Твою мать, у меня Это... Подождите. Офигеть! Иерусалим просто там реально капец какой-то. Вашу мать! Я вот такая красота, вот такая прям вообще просто. <coughs> <coughs> Извините, я до сих пор болею. Так, осторожно. Там уже я вижу устающих зомбарей. Да твою мать, да ты сдохнешь, нет? Так, давай сдохни это. Давай сюда. Пошли отсюда. Так, ты тут что тут? Поздно уже. Кому-либо верить, блин. Так, тут у нас... Опа! Нихера вас тут, слушайте-ка. Ой, там кому-то реально плохо. Это я после тусовки. Так, что-то там это? Пулевочка, блядь. <coughs> <coughs> Что ж, это такое сегодня, да? Винтовка основное не надо. Запас осколочных гранат можем сами взять. Ой! Зачем я это сделал? Ладно. О, тут есть гранатомет. Давайте вы меня прикроете очень хорошенько. Молодцы, ребята, давайте. Я пока что тут все залутаю, там решетку ну, электрическую я взял. Я так понимаю, мы сейчас сами обороняться будем. Так, двустволочка и автоматический пистолет. Ну, никто то, не ни то, мне не нужно. А, это колючая проволока. Тут еще одна хрень есть. А тут уже автотурель. Тогда смотрите, вот сюда установим одну автотурель. А еще нам нужно решетку куда-то поставить. Стоп. Мы что, уже куда-то поставили решетку? Твою мать. И куда мы ее поставили? Не знаю, куда мы, короче, ее поставили, но как всегда, все через одно место. Так, нажимаем. <coughs> что ж сегодня такое? Я постоянно сегодня кашляю. Защитите блок. Стоп. Ублюдки. Ну да, кстати, полные, полнейшие. Твою дивизию, просто капец. Посмотрите, они все побежали. Просто капец. Ах ты ж. Тогда там одни с одной стороны. Ты, ты, вы там еще с другой смотрите, потому что. Так, там этот, там этот, там этот. Иди отсюда. А ничего, типа этот, сюда тоже, что ли? Какого черта? Так, ну-ка, легли все быстро. Вашу мать, что ж вас тут так много? Ну, пошли отсюда. А ну заткнись! Господи, задолбал меня этот крикон. Серьезно, вот сколько игра, вот он меня постоянно бесит. А, задолбал. У меня же патроны скоро кончатся, блин. О, как упало. Круто. Опа. Мы вроде его защитили. Доберитесь до дома Грингольда. Я сейчас хотел покашлить немного. Че побежали тогда, чё? Сымодействовать. Давай. Let's go. Да, я тоже так считаю. Бич! Бегла быстро. Главное это быть на чеку. Твою дивизию. Сейчас начнется веселье. А ну, пошла отсюда, паскуда. Блин, я не люблю такие закрытые пространства вообще. О, ПомОГИТЕ!!! <свист> <как> так у меня тоже самое сейчас. <как> ну ладно, зато у этого я не знаю что. А у этого патронов больше, смотрите-ка. Хотя у них никакой разницы нет. <как> <как> <как> Твою дивизию. <как> Я вообще типа болею, поэтому поставьте лайк, чтобы я побыстрее выздоровел. <свистит> я тебя вообще не заметил, какого черта ты тут делаешь? Подождите, а чё у меня по па пара, по по качеству то у меня чё? Настройки. Давайте, ребята. Ну ладно, пока так поиграем. С таким немного дерьмовым, конечно, качеством. Кстати, тут был этот крипер, блин, сдолбал он уже меня, серьезно. Вот просто вот сколько играю, он меня постоянно бесит. Ложись. Так, там пухляж. Прости. Так, ну-ка, легла быстро. Где? Твою мать, ты чё встала-то? Мразюка. Здесь вроде еще никого нет. пока что. Ну, это пока что. <coughs> Тут uh, у нас запас uh, гранат, конечно же, которые мы не с вами не сможем подобрать. Лег. Кому сказал? Вот молодец. Твою дивизию. Че, опять что ли? Капец? А, ты ч так это? Электрическая сетка. О! Ну-ка, пошел отсюда. Вообще ситуация дерьмовая. Так, у нас здесь есть автотурель. Автотурельку, я думаю, мы сами поставим. Твою мать. Ай-яй-яй. Ребята, помогите. Смотрите, видео, они что, уже пошли, что ли? Пошла в жопу. Нам тут главное, блин, выжить, твою мать Пока что постоим тут, а Твою мать, капец, ведь страшно, а дивизию, что там? Автоматическая винтовка, ой, это хорошая вещь. Он не, а он сдох? Там то ли Крикун, то ли кто. Короче, я хз кто это? Прикодировать. Ну пошла отсюда. А. Откроем ящик сейчас. Тут дробаши и все такое. Короче, там их лучше не трогать. Лучше с другой стороны их, короче. Пошли отсюда. Я иду. Пошли отсюда все. Ух ты, ты что, охерела? Ребят, вы там всех все охраняете. Короче. Пошел вон что Пошла. Пацаны, давайте. Твою мать. Ууу! ты как какого вы тут оказались-то? Я охраняю, охраняю. Откуда они вообще все лезут-то? Не бойтесь, док, я вас защиту, защищу, защиту, все сделаю. Alpha, <coughs> да, мы это сделали. Ой, ты что тут охеревшая Ага, никого нет, блин. <coughs> Обыскать оба портфеля. А где эти портфели-то? Ага. Я кого-то слышу! На всякие пожарные забаррикадируемся здесь снова. Твою мать. Надо найти два портфеля какие-то. Я не знаю, что это за портфели, конечно же. Тут, кстати, этот крикун. Откроем ящик. Штурмовая. Ой, <coughs> это лучше. Давай пошел отсюда! Твою мать, твою дивизию. Пошла отсюда. Пошел твою мать все заразу грохнули нормас нам сюда обыскать а Ну пошел отсюда так здесь мы не можем пройти а вот это надо было. У вас нет подрывного заряда. хотелось мне на ваш заряд. Куда мне идти? Опять пулевочку. <laughs> да, да, я понимаю. А что его они там не зажировали еще? Печально. Тогда давайте мы сами полностью обыщем это здание, потому что я не знаю, что, где, когда. Alpha, как говорится, надо обойти всех с задней стороны. А где портфель-то? Ну где этот портфель? Давай. Давай. Я никаких портфелей тут не вижу. Хоть убейте, но никаких портфелей. Где эти портфели, то блин. Просто возьму. Ну, Alpha, где? А! -а, -а! Так вот, что за подрывной заряд нам нужен. Давай тогда проверим, посмотрим, что это такое. Я ж, типа, никогда не использовал до этого. Эту хрень. Так, тихо-тихо-тихо. взорвем сейчас. Я пока что стреляю там зомбиков. зомбиков. О! о тут штурмовая винтовка так какой у нас ПП у нас 240 224 оба на 240 оба ппшки вау все я беру это она очень прикольная. А -а -а. Быстрее, вот портфель раз. только так пошли все отсюда. Давайте, пацаны, помогайте, помогайте мне. Эх, тс, шла отсюда. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Они нас зажоли просто! Капец! Нам надо убить этого скримера, крипера. Короче, я не знаю, как его зовут, называют. А ну заткнись! Ирод. Так вот ты где орешь мразь. Все. Молодцы. А тут задолбало орать. Сколько можно? Тут никого нет. Вы, вы шутите? Вы наверное сейчас пошутили? Нет, есть. Надо главное все обследовать, чтобы потом никаких сюрпризов в виде каких-то этих у меня не было инфарктов. Так, найдите оба портфеля. Нам бы еще второй найти. А он у меня, кстати, не сразу появился. А -а -а! Так, ну-ка, легла. Так. Так, у нас здесь что у нас здесь есть? У нас здесь есть аптечка. Ну, пока никому не надо, а мне надо. <coughs> Извините. <coughs> вот теперь эта аптечка нужна. <coughs> так. Начаться. Нам сейчас надо будет снова выйти. По сто раз. Туда-сюда, блин. Хорошие приключения. Подождите, нам надо, знаете, что найти? Заряд тот. Потому что, как я понял, именно после того, как мы его найдем, этот заряд, как раз-таки у нас появится эта хрень. Романтия. Ну, типа, у вас нет пробивного заряда. Вот, его нам сейчас, я так понимаю, надо будет найти. О, о, о. Тху, господи, Иисусе. Ой, пошли. Пошли мои дорогие гости к нам. Откуда они вообще идут? Я не понимаю, куда нам идти. А -а -а. Нам выше надо. Вот, наконец-то он появился, этот долбанный рюкзак. Портфель точнее. Рюкзак это у вас рюкзак. Это ты или это зомби? Так, поднимем. <coughs> Вернитесь к мужичку, короче, сейчас. Ой! ой восполним боезапас тебе крошка ты работала нормально здесь на всякий пожарный заперегазируем все Твою мать, ребят, работайте. Пошли. Сопроводите какого-то там мужика до какой-то там точки. Ну, сейчас у меня 4 мужика. Я думаю, то, что теперь будет намного легче нам. Хотя он с пистолетом вообще даун. Как я понимаю, надо будет ставить именно сюда. Зачем я это сделал, если она все равно не работает? <зыв> а ну пошли! Ну-ка, а ну раз два. Твою мать, вот там где они как нам к вертолету да пройти? Защитили типа можно отсюда спрыгнуть? Нет. Нельзя. Короче, верхних вот так сейчас подстреляем. On, ну, камон-каем. <coughs> О, как повис. В воздухе. Мудилка. Пошли! Быстро восполняем просто боезапас. Срочно, быстрее. И эту хрень тоже забираем. Так, тут гранатомет, разные такое говно. Все это время у меня была хрень, которая помогла бы мне. Ну, ребят, ну серьезно, давайте быстрее. Еще куда там дальше? Ну, дошли мы. Ах, ты ж твари. Долбали. Да не ты, мне надо, мне надо. Идите к мамочке. Я знаю, она что-то другое сказала, но мне похер. А я могу как-то наверх подняться? Я так понимаю, тут только один выход, вот так сделать. Все, я убил этого мудака. Куда тебя сопроводить, то блин? Сопровождаю, я сопровождаю. Пошли, что ты стоишь, блин? Даун. Быстрее! You, что у нас здесь в этом ящике многозарядочный гранатомет О это очень прикольная вещь <laughs> такая же бесполезная кстати быстрее Да она побежала. Твою дивизию. Да сейчас вам всем хана. Пошли отсюда. Твою мать. Ох, пошел отсюда, пошел. Сдолбали, лезут и лезут Ироды Ну вот просто, что им не имется-то, а? Ну нельзя отсюда Говнюк Твою дивизию, срочно, срочно Гранаты, гранаты, гранаты Твою дивизию Сколько у вас тут уже? Быстрее На, раз. На, два. Пошли отсюда все. Вот просто задолбали. Лезут и лезут. Чушь вам не мед ставят? Ну... <coughs> Ребят, ну давайте, работайте. Че вы стоите, как вкопанные какие-то. Твою дивизию, что ж вас тут так много? Пошло. Вода горячая. Просто капец их тут. Да твою дивизию! Пошел отсюда. Нихера вы там. Че ж вы все прыгаете-то? Пошел, пошел отсюда. Защищаем, как можем. Сколько там еще? Все вертолет. Так, э, а, все. Ой! Твою мать! Попит рупал! Да, он сейчас не стоит, ребят. У меня реально он не стоит, блин. Подождите. А, ну все равно победа. Подождите, я его чуть короче поближе сделаю к микрофону. Так, вот так вот получается, да? За да свою дивизию, блин, вот просто все как всегда. А, а блин, пак. Все, вроде держится, вроде нормально. Так, до стрелка у меня там еще много уровней разных. Плюс победа. Это моя винтовка. Извините. Пистолет, пулемет какой-то. И 250 припасов каких-то. Ну, на этом-то, я думаю, то, что я уже буду заканчивать, поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, с вами был я, Саша, и всем удачи, всем пока!